Это был пасмурный осенний день. Я сидел дома и смотрел в окно, думая, где бы заработать денег. Ничего не придумав, я позвонил другу. Он посоветовал мне устроиться на работу. Эту идею я сразу же отбросил. Я решил развеяться и прогуляться по улице. Проходя мимо молодежи, мне в голову пришла идеальная бизнес-идея. Не теряя минуты, я побежал делиться ей с другом. Он меня внимательно выслушал. И сказал, что это идиотская затея, и я зря трачу его время. Пришлось прибегнуть к хитростям и убедить его помочь. Собрав все самое необходимое, я выдвинулся на место. По плану, мы должны были подходить к парочкам и устраивать им внезапную фотосессию. Мы попробовали несколько раз, и я сразу понял, что лучше предупреждать об этом заранее. Что ж, мне придется искать работу.